Всем привет! Продолжаю читать книгу э, ⁇ Играй ⁇ история видеоигр Тристана Донована. И сегодня глава 4. Называется она ⁇ Жвачка, проволока и стержень ⁇ Виктор Грюн был вне себя. Архитектор, социалист австралийского происхождения, считал, что Америка в 50-х годах изменилось к худшему он чувствовал что рост числа автовладельцев и бурное развитие загородного жилья раскалывают общество ведя к разобщению и изоляции людей друг от друга но у него была идея противостояния этому экономическому и социальному прогрессу торговые центры черпая вдохновение в крытых торговых рядах европейских городов Грюн предвидел зарождение нового вида розничной торговли – огромного городского торгово-развлекательного центра, который столь привычен для всех, кто живет в глобальном мире 21-го столетия. Торговый центр, как он представлял, мог бы объединить различные сообщества идей расположения различных магазинов, и развлекательных площадок под одной крышей в одном большом здании с красивой обстановкой и комфортным климатом, благопрепятствующим покупкам и общению. И в 1954 году он получил шанс проверить свои идеи в пригороде Миннеаполиса, городе Эдине, штат Миннесота. Построенный по его проекту торговый центр Soft -The Dale Center» открывшийся в 1956 году, стал отправной точкой для процесса трансформации американских городов. В следующие два десятилетия торговые центры возникли по всей стране, приведя к социальной и торговой революции. Торговые центры, стремительно распространяясь, стали новой экономической силой, не считаться с которой было уже невозможно. К концу 1964 года на территории США открылось примерно 7600 торговых центров. К 1972 году это число практически удвоилось до 13174. Но дай в Нутингу из-за быстрого распространения торговых центров пришлось начинать все сначала. После неудачного Бизнес-партнерство со своим братом Биллом Нутингом из Natting Associates, он основал MCI Milwaukee Coin, компанию, занимавшуюся производством электромеханических игр. Но когда инвесторы компании пронюхали, что оператор игровых залов Alladins Castle стоит строить свою империю развлечений на росте торговых центров, они решили, что MCI должны изменить стратегию развития. MCI продавала свою продукцию напрямую Aladdin's Castle, которая создавала залы игровых автоматов в новых торговых центрах, центрах, открывавшихся по всей стране. Рассказывал Нутинг. Мой менеджер по продажам сказал, что мы тоже должны этим заняться. Мы создали игровые залы Red Baron в 20 местах. От штата Огайо на востоке до Феникса на западе. Мои инвесторы решили, что мы должны закрыть производственное подразделение МТА и сконцентрироваться на игровых залах. Нутинг, инженер, ставший бизнесменом, решил, что настал нужный час. За это время я познакомился с людьми из Белли Мидвей, и они предложили, оказывать им разного рода консультационные услуги. Я взял своего молодого инженера-электронщика Джеффа Фредриксена и двух технических специалистов и создал Dave Nutting Associates. Вскоре после того, как эта новая фирма отделилась от MCI, представитель напористой технологической компании под названием Intel пригласил Нутинга и Фредриксена для того, чтобы рассказать им о новом продукте, созданном Intel. Представитель Intel начал с того, что рассказал нам о новой революционной технологии, микропроцессоре, рассказывал Нутинг. Инженеры Intel путешествовали по всей стране и читали лекции об этой технологии. Мы с Джеффом специально ездили в Чикаго, чтобы попасть на одну из таких лекций. Продуктом Intel был первый действующий микропроцессор 4004 или 4004. И хотя он мог осуществлять операции немногим сложнее, чем сложение и вычитание, потенциал этого продукта разжег воображение Нутинга. Я тут же поверил в то, что микропроцессор это будущее всех игровых автоматов. Нужно было создать всего одну систему с использованием микропроцессора, а все игры можно было создавать в виде программ. Нутинг оперативно принялся выстраивать взаимоотношения с Intel. Я убедил человека, отвечавшего в Intel за маркетинг, что микропроцессор произведет переворот в индустрии игровых автоматов, от различных видов пинбола до видеоигр и что моя группа в компании Bell Belly занималась всевозможными техническими исследованиями на этот счет. Наш местный представитель Intel смог убедить головной офис и прислать нам один из первых 50 комплектов для разработчиков. Этот комплект прибыл в Dave Nutting Associates в начале 1974 года. Компания использовала его для создания автомата для игры в пинбол, В котором был задействован микропроцессор. Все это делалось для того, чтобы убедить Белли продолжать инвестировать в исследование, в исследование технологии. Общая стратегия для моей презентации менеджменту Белли заключалась в том, чтобы заполучить два пинбольных автомата Белли. Убрать из одного все электромеханические компоненты, а в другом оставить. Все как есть, и сравнить их, рассказывал Нутинг. Компания купила два пинбольных автомата, сделанных Белли, в стилистике фильма «Мерцание». Распотрошила один из них и поставила в него микропроцессор от Intel. К сентябрю 1974 года улучшенная версия автомата Flickr была готова, и на демонстрацию результатов был приглашен менеджмент Белли. Я поставил друг дружке два автомата, рассказывал Нутинг. Оба отображали одно и то же. Единственным визуальным различием было то, что на задней панели одного автомата была светодиодная панель, на другом же механический барабан, на котором отображались очки, как на обычном пинболе. Внутри самого автомата, кроме трансформатора, ничего не было. Руководители Белли не могли поверить своим глазам. «Помню, как Джон Бриц, исполнительный вице-президент Белли, открывал закрытые дверцы автомата в надежде найти спрятанный компьютер, который, как он считал, и управлял процессом игры», рассказывал Нутинг. Но Бэлли беспокоило то, что владельцы игровых автоматов не поймут автоматы с пинболом, в которых используются микропроцессоры. Поэтому было принято решение – выводить на рынок, э, их на рынок медленно и поэтапно. Также было принято решение, что инженеры компании должны создавать собственные системы с использованием микропроцессоров, а не использовать систему, разработанную Dave Nutting Associates. В ответ на это, Dave Nutting Associates объединилась с небольшой компанией MicroGames из Феникса для того, чтобы создать Spirit of 76 – первую игру в пинбол, в которой использовался микропроцессор. Spirit of 76 дебютировала в 1975 году на выставке Amusement and Music Operators Association и своей низкой ценой в изготовлении привлекла внимание представителей индустрии. Автомат был легче, удобнее в обслуживании и на 30% дешевле в производстве, рассказывал Нуттинг. Вскоре владельцы аркадных залов перестали покупать электромеханические автоматы для игры в пинбол, предпочитая подождать появления на рынке автоматов, где используются микропроцессоры. И через короткое время всякий заметный производитель пинболов пошел по стопам Dave Nutting Associates. Но Нуттинг к тому времени уже готовился сделать с видеоиграми то, что он уже сделал с пинболом. В то время видеоигры делались с использованием схем транзисторно-транзисторной логики. Далее будет TTL, которые для каждой игры создавались с нуля. Их возможностей было вполне достаточно для простых игр а Понг. Но к середине 70-х ограничения этих простеньких схем сдерживали дальнейшее развитие видеоигр. Игровые разработчики пытались создать более сложный игровой процесс, но они постоянно наталкивались на ограничения этой технологии, рассказывал Нутинг. Нужные схемы не производились, электрические помехи, создаваемые этими схемами, могли избивать логику и мешать игровому процессу. Микропроцессору 4004 не хватало мощности для отображения картинки на экране телевизора. И к 1975 году Intel выпустила 8080-8080, микропроцессор, способный управлять происходящим на экране видеоигры. Теперь Дэйв Нуттинг Ассоциейтес нужна была такая видеоигра, которая могла бы доказать работоспособность их плана. На их счастье, Белли Мидвой только что получила такой автомат. Заключившая соглашение с японским производителем видеоигр компанией Таито, Белли получила права на распространение игры Western Gun на территории Северной Америки. Будучи Последней игрой, разработанной создателем Speed Race, Tomohiro Nisikado, Western Gun, Gun переносила двух игроков во времена Дикого Запада, предлагая им пострелить друг друга на дуэли. И в Японии эта игра пользовалась большой популярностью. Но сталкиваясь с, с, с множеством проблем, которые были присущи TTL-видеоиграм, в результате чего Белли не смогла не могла запустить эту игру в производство, компания попросила Dave Nutting Associates переработать игру с использованием микропроцессора Intel 8080. Использование микропроцессора перевернуло процесс создания видеоигр с ног на голову. Для этого теперь не требовались инженеры с паяльниками в руках. Вместо них Компьютерные программисты могли написать программу, которая указывала универсальным микропроцессорам, как именно они должны работать. TTL логика реализовывалась аппаратно, и для того, чтобы внести изменения в игровой процесс, нужно было переделать всю схему. Как только мы взяли на вооружение микропроцессоры, вся игровая логика стала создаваться программным путем, рассказывал Нутинг. Чтобы справиться с, с программированием, Нутинг взял себе в помощь двух студентов из университета Висконсина. Джея Фентона и Тома Макхью. Фентон, транссексуал, ставший в начале 90-х Джейми, с подозрением относился к развлекательному бизнесу. А я серьезно волновался по поводу работы на мафию. Тогда у этой индустрии была дурная репутация. Но мне не потребовалось много времени, чтобы понять, насколько глупый это был стереотип. Макхью стал главным программистом в Gun Fight, переработке Western Gun, а Фэнтон сосредоточился на программировании пинболов, которое выпускала компания. Для самого Нутинга работа с программистами была сущим блаженством. «Я, как игровой разработчик и директор, теперь мог сидеть рядом с программистом вроде Джея Фентона и формировать игровой поток с такой же легкостью, как если бы я лепил игрушки из теста». Так он говорил. К середине 1975 года Gunfight была готова для производства, однако Белли стала нервничать. «На тот момент RAM память была дорогой», — говорит Нутинг. Марсайн Игги Вульвертон, президент Мидвой, попросил меня и Джеффа Фредрик Сена отобедать с ним, и выглядел он очень взволнованным. Игги посмотрел на нас и заявил, я надеюсь, что вы, парни, знаете, что вы делаете, поскольку я собираюсь потратить 3 миллиона долларов на рам, чтобы получить хорошую прибыль. Мы, конечно же, согласно закивали. Этот заказ был внушительной тратой. По подсчетам Нутинга, этот заказ поглотил примерно 60% чипов памяти, на тот момент доступных во всем мире. Но все же вулвертону не стоило волноваться. Gunfight стала популярной арк аркадной игрой. И вскоре все производители видеоигр стали думать над тем, как использовать микропроцессоры в своих продуктах. Даже создатель Western Gun, Томохито Нисикадо, признавался, говоря откровенно, я считал, что Gunfight была не слишком хороша. А моя версия Western Gun принимается людьми в Японии гораздо лучше. Но я был очень впечатлен использованием микропроцессорной технологии, и мне не, не терпелось этому научиться. Я ну, эту игру я стал изучать сразу же. Как только мне представилась такая возможность. Дни TTL видеоигр закончились. Производители видеоигр один за другим переходили в новый мир, в измерение микропроцессоров. В 1976 году были выпущены две последние заметные TTL игры. Breakout компании Atari и Death Race от Exidy. Небольшой компании, занимавшейся, занимавшейся созданием игровых автоматов в Mountain View, Калифорния. XCD выступила с идеей, с идеей Dead Race после того, как продала лицензию на свою игру Destruction Derby, очень крупной компании Chicago Coin, которая выпустила ее под названием Demolition, Demolition Derby. Версия от по попросту свела на нет все продажи оригинала от Exidy. «Нам нужно было что-то сделать», — рассказывал Хоуэр Айви, один из игровых разработчиков в Exidy на тот момент. Как-то в шутку тогда сказал, «У нас уже есть гоночная игра. Почему бы нам не сделать игру, в которой надо будет гоняться за людьми?» Идея была достаточно простой. Для того, чтобы Эксиди могла с легкостью адаптировать дизайн Destruction Derby, сэкономив на создание абсолютно новой игры. Переработанная игра, решили они, будет давать игроку очки каждый раз, когда он наедет на человека. А на месте раздавленной жертвы будет оставаться надгробие. Игре дали название Dead Race. Мы не думали, что игра вызовет такой шум, рассказывал Айви. Игра была веселой и в чем-то довольно сложной. У нас и в мыслях не было сделать первую видеоигру, которая привлечет к себе столько внимания. Она была создана исключительно из потребностей в защите нашего собственного продукта. Но СМИ и общественность, однако, были взбаломучены. Dead Race вызвала первую волну паники, связанную с агрессивным содержанием видеоигр. Весь сырбор начался с журналиста в Сиэтле, рассказывал Айви. Он взял интервью у матери в зале игровых автоматов. И она сказала, что игра учит детей сбивать и убивать людей. История попала в новостной поток Associated Press и быстро разлетелась по всей стране. Первыми признаками начавшейся шумихи стали запросы на интервью с нами. Эксиди практически не сопротивлялась нападкам СМИ. Если люди получат удовольствие от того, что они давят пешеходов, то надо позволить им это сделать, сказал Пол Джейкобс, директор по маркетингу компании, одному из журналистов. Психологи, журналисты и политики выстроились в очередь, чтобы осудить эту игру. Доктор Джералдс Дристен. Исследовательского отдела, управляющий исследовательского отдела национального совета по безопасности описывал Dead Race как часть коварного изменения, которое заключалось в том, что люди переходят с просмотра с тест-сцен жестокости и насилия по телевидению к прямому участию в виртуальном насилии в видеоиграх. Это было обвинение, которое раздается в адрес видеоигр и сегодня 30 лет спустя, с ростом критики Эксиди быстренько придумала историю, что существа, которых надо сбивать в игре, это никакие не люди, а гремлины и вампиры. Но на это вранье никто не купился. И вскоре скандал стал пробиваться в программы новостей на общенациональных американских телеканалах вроде 60 минут. Эксиди получала десятки писем со суждением Death Race. В одном аккуратно написанном от руки письме содержалась угроза взорвать Эксиди и все здания компании. Мы эту угрозу всерьез не восприняли. Просто задались вопросом, что мы такого сделали, рассказывал Эви. Мы вызвали полицию, и следующие несколько недель у нас за днем и ночью дежурила охрана. Письмо было анонимным, и его автора так и не поймали. Остальная видеоигровая индустрия внимательно наблюдала за развитием событий. В то время как некоторые дистрибьюторы и владельцы залов игровых автоматов не хотели иметь с Dead Race ничего общего, производители видеоигр предпочитали сохранять молчание, делая выводы из этого примера. Главным уроком для всех стало то, что скандалы способствуют росту продаж. На пике скандал находился около двух месяцев. Затем стал медленно уходить в тень, поскольку с стали возникать вопросы более важные, рассказывал Айми. За это время спрос на игру даже вырос. Пока некоторые клиенты отменяли свои заказы, другие свои заказы лишь увеличивали. Скандал лишь увеличил известность и поднял спрос на игру. Существовавший негатив, который мы ощущали со стороны прессы, лишь поднимал спрос на игру и превратил эксидив в крупного на тот момент поставщика видеоигр. Примерно в то же время, пока Death Race находилась в центре скандала, Atari наслаждалась большим успехом своей игры Breakout. Брейк-аут возникла из попыток, попыток Нолана Бушнелла привить Атари творческую рабочую культуру еще с тех дней, когда сотрудники энергично обсуждали новые идеи. Мы отправляли команду инженеров на курорты к океану на выходные или на несколько дней, и там они занимались тем, что называли мозговым штурмом, рассказывал Ноа Энглин управлявший в Atari подразделением, отвечавшим за игровые автоматы. Все записывалось на доске, вне зависимости от того, насколько сумасшедшей была идея. И некоторые из таких идей действительно были запредельными. Правда, по словам инженера Atari Говарда Делмана, существовало единственное правило. Ничто нельзя было критиковать, но всякий мог доработать или развить идею другого. В один из таких дней кто-то высказал идею Breakout, игры, которая использовала формат бита-мяч от игры Pong. Но в данном случае игроки должны были использовать мяч для того, чтобы разбивать кирпичи. Эта идея не встречалась в наших первых игра играх, над которыми мы работали. Но ну она очень понравилась, рассказывал Стив Бристову, вице-президент по маркетингу в Атаре. Поскольку Бушнелл не терпелось запустить Breakout в работу, Бристоу поручил разработчику игры э, Стиву Джобсу, молодому хиппи, который устроился техником в, на работу в Атаре, чтобы заработать себе на путешествие в Индию, куда он хотел отправиться в поисках духовного просвещения. У Джобса самооценка была такой, что многим людям она казалась по меньшей мере странной.. Ему не разреш... рассказывал Бристоу, ему не разрешали входить в заводские цеха, поскольку он не носил обувь, он носил открытые сандалии, которые инспекторы по безопасности никак не могли разрешить ему носить, поскольку вокруг передвигались автопогрузчики и перемещались тяжелые грузы. Аватари ожидали, что игра потребует десятки микрочипов, и для того, чтобы снизить затраты, предложили Джобсу бонус за каждую интегральную схему, которую он сможет убрать из игры. Джобс попросил помощи у своего друга Стива Возника в обмен на половину от бонусных платежей. Возняк – технический гений, работавший в компании Hewlett Packard. Согласился. Возник тратил все свое свободное время на работу над прототипом Breakout и в итоге представил очень компактную версию. Рассказывал Бристову Возник в половину сократил количество требуемых схем, в результате чего Джобс получил бонус в несколько тысяч долларов. Джоб же, однако, сказал Вознику, что он получил всего лишь 700 долларов. И отдал ему за работу 350 долларов. Про этот обман Возник узнал лишь после того, как они вместе с Джобсом создали компанию Apple Computer. Atari так и не воспользовалась прототипом Возника. Его проектное решение было слишком сложным в производстве. И компания решила внести некоторые изменения в игру уже после того, как, над ней поработал, как он над ней поработал. Breakout стала популярнейшей аркадной игрой 1976 года. И на следующий год была включена в домашнюю игровую консоль Video Pinball. Так, небольшая сноска. Консоль Video Pinball была из разряда Punk консолей и включала в себя 7 игр, среди которых были Breakout, Rebound и 4 игры в Pinball. Консоль также была выпущена под именем Scar Spinball. В Японии компания Apoch выпустила эту консоль под названием Apoch TV Block в 1979 году. Но рост видеоигр, основанных на микропроцессорах, означал, что Breakout станет последней TTL-игрой от Atari. Bushnell рассматривал микропроцессоры как естественную технологию для видеоигр. Я заставил видеоигровой бизнес появиться на 8 лет раньше, чем он мог бы появиться, утверждал бушнул Я считаю, что мои патенты были слишком оригинальны для того, чтобы кто-то смог придумать что-то похожее. Но я уверен в том, что как только микропроцессоры распространятся повсеместно, кто-нибудь обязательно сделает видеоигровую систему. Переход на микропроцессоры, к тому же, требовал от разработчиков видеоигр совершенно иных навыков. Фокус смещался от инженеров-электриков к компьютерным программистам. «Изначально многие программисты, включая меня, были еще и инженерами-компьютерщиками», рассказывал Делман. Но по прошествии нескольких лет эти две дисциплины стали здорово различаться. Потребность в навыках программирования побудила Atari в 1976 году активизировать поиск людей, которые могли создавать новую волну видеоигр. Одним из таких новичков стал Дэйв Шепперт, инженер-электрик, который начал делать видеоигры на дому после того, как в начале 70-х поиграл в компьютер Space. К концу 75-го в начале 76-го Всем в Atari было ясно, что будущее за микропроцессорами. Компания стала давать объявления о вакансиях программистов в газетах. И так вышло, что эта реклама попалась мне на глаза, рассказывал Шеперт. До этого Shepard уже экспериментировал с Atari 8800, одним из самых первых основанных на микропроцессорах домашних компьютеров. Достав, доста, э, доставлявшийся заказчикам по почте в виде комплекта для самостоятельной сборки Altair 8820 вряд ли можно было назвать полноценным компьютером. Выпущенным в 1975 году компанией MITS, он не имел видеовыхода. Вместо этого было некоторое количество светодиодов и всего лишь 256 байт памяти. У него не было клавиатуры, поэтому пользователи программировали его, используя коммутационный блок, расположенный на передней панели компьютера. Несмотря на явные неудобства для пользователя, тысячи компьютерщиков приобрели Altair и приступили к созданию аппаратных и программных средств для системы, которая приводилась в действие тем же микропроцессором, который пользовался в Gunfight. Среди этих людей были Пол Аллен и Билл Гейтс, которые написали язык программирования Basic для Altair и создали компанию Microsoft для того, чтобы продавать эту программу. Шепер тем временем создавал игры для этой системы. Я разработал и построил новую видеосистему. видеоподсистему, систему интегрированную в Altair, рассказывал он. Я сделал несколько простеньких игр. Многие из моих соседей приходили ко мне в гости, и мы с ним играли в эти игры до раннего утра. Когда мы придумывали новые правила, то я просто прописывал их в коде и вносил в компьютер, используя при этом лишь тумблеры на передней панели, а позднее клавиатуру от старой пишущей машинки, которую я нашел в мусорном ящике. Обладая опытом написания игр. На компьютере Шеперд получил работу в Atari и в понедельник, 2 февраля 1976 года, приступил к своим обязанностям, новым обязанностям, <coughs> предвкушая работу на самых современных компьютерах, какие, как ему казалось, используются в Atari. Игровые автоматы от Atari выглядели очень круто. Их игры были интересными и веселыми. Было похоже на то, что что я смогу сделать самую новую, самую интересную штуку, рассказывал Шепер. До этого я работал на компанию, которая делала продукты для IBM и Perry и Univac. Испытательное оборудование, которое стояло в наших лабораториях, было высшего класса. Компьютеры, которыми я пользовался, были от IBM. Стоили многие миллионы долларов и размещались в очень больших помещениях, где поддерживалась определенная температура. По причинам, которые я объяснить никак не могу, возможно, потому что сам продукт был слишком новым, я представлял себе, что технические лаборатории Atari обладали еще большим количеством самых разных инструментов для разработки и тестового оборудования. Реальность вернула Шеппера на землю. Лаборатории разработчиков представляли собой крошечные комнатушки в старом офисном здании. Компьютерные системы, которыми мы пользовались, были слишком... были сильно потрепанными. PDP-1. Все тестовое оборудование, которое мы имели, было старым и изрядно побитым. Было весьма проблематично найти хорошо работающий осциллограф. В офисном здании не было кондиционеров, постоянно толкалась толпа людей, и оборудование было распихано по крошечным комнатушкам. Работать было невозможно. Особенно в летние месяцы. Они работали с чрезвычайно ужатым бюджетом, и казалось, что все делалось с помощью жвачки, проволоки и стержня. Несмотря на все условия и никудышное оборудование, Shepard, как и прочие программисты, начавшие работать в Atari в то время, были рады тому, что они делают игры, а не программы для бизнеса. Его первым проектом стала игра Fly Flyball, Ball. простая игра в бейсбол, которая практически не раскрыла потенциал новейших видеоигр с микропроцессорами. Но его второй проект, Night Driver, уже вовсю продемонстрировал возможности новой технологии. В отличие от первых гонок, вроде Grand Truck 10 и Speed Race, в которых вид на гоночный трек открывался сверху, в Night Driver был вид уже с места водителя. Идея игра, игры пришла с ксерокопией Flyer, а другой аркадной игры, который, который ненадолго не показали Шеперду. Я совсем не помню, какие там были слова, и не могу сказать, что это была за игра. Вполне вероятно, даже это была иностранная игра. Возможно, немецкая, рассказывал Шеперд. На картинке... Игровой экран виден лишь частично, но я смог рассмотреть небольшие белые прямоугольники. Этого было достаточно, чтобы я смог представить их в виде дорожных указателей. Сноска небольшая. Остается неясным, что за игра была изображена на флайере. Но наиболее вероятный кандидат Нюрбургрингл1. Аркадная видеоигра, выпущена в Западной Германии в начале 1976 года, компания Dr. Inc. Kainer Forest, созданная основателем компании Райнерсом Forest и названная в честь известного немецкого гоночного трека Nürburgring и так дальше впервые предложила игрокам вид из кабины водителя, который был позднее использован в Night Driver. Позднее, Forrest создал Newrburg 2, гоночную игру на мотоциклах, и Newrburg 3, более продвинутую версию игры. Но к началу 80-х компания Фореста ушла из видеоигрового бизнеса и сосредоточилась на создании гоночных симуляторов. Так вот, идем дальше. Шеппер так и не сыграл в игру, которая вдохновила его на создание Night Driver. На Flyer совершенно ничего не говорилось об игровом процессе. На тот момент никто в Atari, ни за ее пределами, вообще не представлял, как мне сделать игру из передвигающихся по экрану маленьких белых прямоугольников. То, что я сделал, я сделал абсолютно самостоятельно. Для того, чтобы решить, как именно игра должна выглядеть, Shepard обратился к своему личному опыту. Помню, я ездил в разное время и на разных скоростях. Можно сказать, ставил опыты наблюдая за тем, как по обочинам дороги появляются предметы и как я их воспринимаю своим периферийным зрением. Рассказывал Шеперд. Его решение заключалось в том, что белые прямоугольники будут возникать на плоском виртуальном горизонте и по мере приближения автомобиля игрока будут становиться все крупнее и крупнее. Как только прямоугольники достигали края экрана, они исчезали. Когда у, у Шеперда впервые получилось создать этот эффект движения, он и его босс были ошеломлены. Небольшие белые прямоугольники возникали из той точки, которую я взял за горизонт, и неслись на все возрастающей скорости, а мы сидели и смотрели на происходящее, словно загипнотизированные. Рассказывал он: это было довольно круто, даже при том, что не было никаких педалей у руля. Руководители проекта, вероятно, Думал, что мы уже победили Хотя у меня тогда не было ни малейшей идеи О том, как подсчитывать очки в игре Все, что я знал, что выглядит все очень круто Когда Шепперт оснастил, оснастил игру с педалями и рулем Найт Драйвер приобрела такой вид, что все поверили Что ей предначертан огромный успех Одно практически всегда оказывалось верным в Atari. Особенно в первые годы. Если игра была популярна среди людей в лабораториях, то и всем остальным она, скорее всего, понравится. Рассказывал он. Я часто отгонял посетителей от прототипа, просто для того, чтобы продолжить свою работу. Посетителями были не только остальные технари, поскольку молва об игре довольно быстро разошлась. Вокруг игры постоянно толпились люди из отдела продаж и маркетинга. Night Driver ввела в гоночные игры идею вида от первого лица, которая сегодня воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Иллюзия быстрого движения в игре демонстрировала также и то, как микропроцессоры освобождают видеоигры от аппаратных ограничений. Но одновременно с изменениями в области игровых автоматов, микропроцессоры были способны изменить саму природу видеоигр для дома. Ну а на сегодня все, ребятки, спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем, всем пока.